Инспектор! Слова ростовский офицер. Элиза придет. Во сколько? Не могу сказать. Но чтобы не произошло, это должно случиться именно сегодня. Понимаешь? В любом случае, я твой должник. Но не пуха. Хорошо потрудиться во благо Родины, инспектор. И вам офис. Следующий. Ваши документы. визита работа продолжительность три месяца разрешение на работу извините Время пребывания из Пожалуйста, я, я как только въеду, я сразу продлю. Я добивался этой работы 4 месяца. У меня семья, я не смогу их кормить. А вам же ничего не стоит, вы же там ставите только в паспорте. Никто и не узнает. Простите. Следующий. отсутствует право на въезд я сергию сказал вы можете помочь отсутствует право на въезд я прошу вас вся моя семья погибла у меня нет никого кроме сергио Это ведь про меня, да? Простите меня. Понимаю. Передайте это Сергию. Прощайте. Следующий. Цель визита. Сестра у меня здесь живет. Уже три года не виделись. Продолжительность. Ну, пару дней всего, а потом уже назад ехать надо. Добро пожаловать в Арстотскую. Спасибо, инспектор. Следом идет моя жена, так вы с ней не слишком строго. Она впечатлительная, потом всю ночь спать не даст. Ой, передо мной сейчас муж мой был. Надеюсь, не сильно вам надоело. Цель визита. А, да к сестре его, господи. Вот потащил на старости лет. Небо Продолжительность. Денька на три, не больше. Ну, где это видно? Но хозяйство простаивает, а мы по гостям шляемся. В вашем паспорте ваша фамилия указана как Рабинский. А вправе на въезд, как Рабинский. Да я всю жизнь с этим мучаюсь, как только не искрючит. Получаешь свидетельство, там я с мягким знаком. Паспорт меняешь без. Кто ж их разберет-то? Один раз, знаете, даже Рабинский было. Вы уж не обессудьте, пустите. Он ж меня потом проезд всю, проходу мне не даст. Все поприкать будет. Прошу вас, миленький. Я ж назад-то домой нормально не доберусь. Все деньги-то он забрал. В следующий раз исправьте. Спасибо тебе, родненький. До конца жизни не забуду. Следующий. Ваши документы. Закалечь ее.